Всем привет! Это мистер DMS, и из этого видео вы узнаете о том, как создать прокси-файлы в уже монтируемом проекте Adobe Premiere Pro. То есть, если вы начали монтировать проект, и в процессе поняли, что ваш компьютер не тянет 4 k или Full HD разрешение, а работа уже проделана, ее терять не хочется, вы создаете прокси-файлы в процессе. Думаю, нет смысла объяснять, что такое прокси-файлы, раз вы пришли по целевому запросу, поэтому сразу к делу. Открываем наш проект. Выбираем папки, содержащие видео, которые вы будете использовать в монтаже. Нажимаем правую кнопку мыши, ищем «Прокси», далее нажимаем «Create Proxies», выбираем «Формат», выбираем «Preset», выбираем место, где будет храниться прокси-контент. То есть либо у вас папка «Прокси» будет создана в оригинальном местоположении проекта, либо вы можете выбрать любое другое место с помощью кнопки «Browse». Я выберу «Оригинальное местоположение». После этого нажимаем кнопку «Ок». Запускается Adobe Media Encoder. Если у вас не установлена эта программа, обязательно установите ее, потому что она необходима для создания прокси-файлов пакетной конвертации видео. В данный момент мы видим, как файлы добавляются в очередь. После того, как этот процесс будет завершен, автоматически начнется конвертация видео. Этот процесс занимает продолжительное время, Особенно если у вас очень много файлов, поэтому запасаемся терпением и ждем. После завершения процесса конвертации проверяем, что все файлы имеют статус «Выполнено» и закрываем Adobe Media Encoder. Далее он нам не нужен. Теперь нам нужно включить использование прокси. Сделать это можно, нажав на кнопку Toggle Proxies, которая должна располагаться вот на этой панели. Если ее здесь нет, нажимаем плюсик, находим здесь эту кнопку, перетаскиваем ее на панель, нажимаем ОК и нажимаем на саму кнопку. После этого проект будет использовать созданные прокси-файлы. Если это видео помогло вам, ставьте палец вверх, приветствую также подписку и до скорого!